поступили в США Трыгалась. сдала свой портфолио TOEFL э, все свои оценки Думала то что я поеду в Канаду ты не стесняйся при росте 175 сколько вести я люблю читать рэп 3000 практических часов не разбираюсь в бизнесе вообще Всем привет, меня зовут Беги и добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте же начнем. Как вы поступили в США? Это очень интересная история, потому что изначально я должна была лететь в Канаду, я уже подала в один университет, меня уже приняли, я получила визу, я уже чуть ли не оплатила колледж. Уже я познакомилась с девочками, с которыми я должна была лететь из Бишкека, но мы все переиграли за два месяца. Вот буквально в марте, в апреле 2018 года я думала, что я поеду в Канаду, но из-за одной ситуации пришлось все быстро переиграть, и в течение этих двух месяцев я... Подала в колледж, в котором я учусь в данный момент, сдала свое портфолио, TOEFL, все свои оценки со школы, и да. Со всеми документами мне помогала компания Логос, я вот не знаю, они сейчас работают или нет, но и моя сестра через них ездила, и я, и все мои родственники, поэтому рекомендую. Как смогли похудеть на 10 килограмм? Я похудела на интервальном голодании, я не очень люблю слово голодание, будем говорить интервальное питание, в общем я питалась с 11 до 6 часов вечера, получается это было мое окно, и это может звучать очень жестко, но на самом деле это не так, и когда ты привыкаешь, ты уже даже не хочешь есть после 6 или завтракать слишком рано утром. Но у всех разный тип питания, кому-то может не подойти интервальное голодание, но лично мне подошло, так как я по утрам люблю пить кофе, я обожаю кофе, после него я не хочу есть около двух часов, поэтому для меня нормально встать утром, выпить а, стакан воды, потом выпить кофе, а, поделать свои дела по дому, по дому, а, свою домашнюю работу, а потом часов в одиннадцать-двенадцать Позавтракать, пообедать в 23 и поужинать в 5-5.30. Ну, конечно же, я не всегда придерживаюсь, и иногда бывают исключения, но у меня появляются тяжелые желудки, особенно перед сном, я не могу уснуть, поэтому мне это не очень нравится, поэтому для меня подходит интервальное питание. А также, так как я не очень люблю заниматься спортом, я танцевала. Но вы не думайте, что я вставала утром и танцевала с утра до вечера. Когда у меня было свободное время, около 10-5 минут, может, перерывах между уроками, вставала, включала любимую песню и... ...трыгалась. И просто танцевала. Мне кажется, если несколько раз в день делать такие мини-танцевалки, то это можно заменить тренировку, кардио в спортзале. В какой программе монтируешь видео? И второй, как учишься монтажу? В общем, монтирую видео в Adobe Rush. Я здесь где-нибудь оставлю ссылку. И учусь и монтажу по YouTube. Вот так вот. Так, потом следующий вопрос. Какой у вас рост? Рост у меня 1,72 м. Откуда знакома с Аишей? В общем, я поискал все в её Инстаграме. И единственная Аиша, на которую подписана, это Аишка Ди. Поэтому, скорее всего, вы имеете в виду ее. Мы с ним вместе ездили в лагерь в Казахстане, называется АЮЛ, Ассоциация юных лидеров, и так и познакомились. Кстати, классный лагерь, советую. Испытывали. Испытывали ли расизм в США? Лично я никогда не испытывала, но я знаю, у меня очень много друзей, которые испытывали это, и по сей день Иногда чувствует это пренебрежение и не только со стороны американцев, но так как я живу в Бостоне, и в Бостоне очень много международных студентов, иногда чувствуется расизм со стороны других национальностей. Но лично я на себе никогда это не испытывала. Um, чем занимаетесь сейчас? В данный момент я учусь, снимаю видео. все. У вас есть парень? Ничего, подойдешь? Подойди. Ты не стесняйся. Он стесняется. Нет, у меня нет парня. Что я делаю? Как выучила английский? Английский я учила в школе с первого класса, как и все. летом обычно я ходила на какие-нибудь курсы английского. Смотрела различные сериалы на английском, слушала песни. Кстати, никто об этом не знает, но я люблю читать рэп. Uh, и иногда я просто заучиваю песни на английском и сама сижу в комнате и рэплю. Так. Насколько тяжело проходит адаптация в США? Первый месяц в моем колледже был просто ужасный, это было ужасно я должна была научиться всему сама и так как я младшая в семье я привыкла, что за меня все делают а тут я должна была делать все сама всему, во-первых, языковой барьер хоть я и знаю английский, мне потребовалось много времени для того, чтобы привыкнуть к американскому акценту, потому что поначалу я не понимала ни слова также ты постоянно чувствуешь себя одиноко, но все равно после расставания с семьей, со своими школьными друзьями на душе когда плохо, я помню, я плакала первые две недели. Потому что, во-первых, я не понимала, что говорят мои профессора. Во-вторых, пока я привыкла ко всей этой системе, проверять свой школьный имейл, проверять Moodle, все дедлайн, пока я научилась ездить на метро, купать что-либо в магазине, я помню, я покупала что-то из канцелярии в одном магазине, и когда ты оплачиваешь свою покупку, они обычно спрашивают, нашли ли вы все что вам нужно. И в первый раз, когда меня так спросили, я не поняла, что кассирша сказала и попросила ее повторить. Она повторила, и я опять же не поняла, и я решила просто сказать нет. И она переспросила меня, типа, давайте я вам помогу. Короче, странная история, но это тоже потребовало время, поэтому долго я привыкала. Uh, следующий вопрос про учебу в универе будет интересно послушать. Uh, в общем, опять же, я учусь на архитектора в Бостонском архитектурном колледже. Моя программа длится пять с половиной лет. Я должна получить 150 uh, кредитов и 3000 практических часов для того, чтобы допуститься до пяти экзаменов, которые я буду сдавать для того, чтобы получить лицензию архитектора. У нас есть в школе программы, которые помогают получить эти практические часы. Они называются Gateway, и каждый семестр у нас есть различный проект, и по окончании ты получаешь около 300 часов. Поэтому можно участвовать в этих проектах, но также нужно найти работу. Что тебя вдохновляет? Вдохновляет меня музыка, люди, а именно в данный момент меня вдохновляет Илон Маск и Джефф Лернер. Джефф Лернер это предприниматель. Я прошла его тренинг на весенних каникулах. Я хотела изучить что-нибудь не по моей специальности, так как я не разбираюсь в бизнесе вообще, я решила пройти этот тренинг. И мне очень понравилось, и мне кажется, если бы не прошла этот тренинг, то я бы никогда не начала снимать видео на ютубе. Я бы постоянно думала, ой, начну завтра, и никогда бы не начала. Поэтому, поэтому JeffLearn меня сейчас вдохновляет. В общем, у меня телефон разрядился. При росте 175, сколько вести? Рост у меня 172. А сейчас я вешу 49. Что посоветуешь тем, кто собирается поступать в США? Я бы хотела предупредить то, что поначалу не сто процентов, но скорее всего будет морально очень тяжело. И то, что это пройдет, это не навсегда. Поначалу вы, может быть, даже захотите обратно уехать. Но главное пройти этот период, и потом вам очень даже понравится. Сколько тебе лет? Мне 20, а день рождения у меня 22 июня, мне стукнет 21 год уже. На этом все. спасибо большое вам за просмотр, мне очень приятно. Не забудьте подписаться, ставить лайк, оставить комментарий, и спасибо вам большое. Пока.